Привет, ютубчане! Много воды утекло с тех пор, как я снимал видео, что дешевле. Давайте проведем еще раз этот эксперимент, потому что есть информация в изменении значит, цены на газ, на электричество. Для этого возьмем электрочайник, возьмем весы, которые нам помогут, отторируем. И наберем литр воды. Набрали литр воды. Теперь устанавливаем на подставку и в одну секунду включили. Минут было 51. Ну что ж, теперь ждем закипания. Подходит к концу наш эксперимент. Прошло не полных три минуты. Сейчас в одну секунду будет ровно 3. 3 минуты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Ну, будем считать, что 15 секунд. Итого значит, получилось 3 минуты 15 секунд. Теперь возьмем разные кастрюли разного объема и разной площади. Скажем так, в основании одна старенькая алю... алюминиевая, вторая будет нержавейка. Опять же. Весы, которые мы включим От тарир И в каждую кастрюлю наберем По 2 литра холодной воды Первое, Для эксперимента мы поставим Алюминиевую кастрюлю Ставим газ Включаем на все Смотрим, засекаем 393 метра кубических Вот кастрюлька Была не накрытая Вода уже почти закипела. Сейчас дождемся полного закипания. И посмотрим, сколько у нас потрачено газа. Будем считать, что закипела. Газа у нас потрачена. 438. А там было 93. Это у нас соответствует 45 литров. Теперь эту кастрюлю продвигаем, ставим, ставим на огонь вторую кастрюльку. Засекаем сколько здесь. Ну, 41, 440. Закрепает уже водичкой во второй кастрюльке. Она тоже была не накрытая. Разница только в том, что вторая кастрюля уже установилась на путях, которые нагреты на газовая грелкой. Может быть это и сыграет какую-то роль в количестве газа для разогрева. Сейчас еще пару литров. будет закипание как вы помните, было там 441 литр еще литр может быть Будет закипание полное. Я думаю, что будем считать, что уже закипело. Теперь обрати внимание на счетчик. 487. Ну, 88 даже, пускай так. Итого 47. Теперь настало время подвести итоги нашего эксперимента. Чайник у нас имеет мощность 2 киловатта. проведем расчеты. Возьмем стоимость электроэнергии в расчете для города и поселка городского типа. То есть, стандартная цена на электроэнергию, значит, в числителе мы будем рассчитывать это с 1.03.16, в знаменателе будет с 1.09.16. Значит, до закипания воды в чайнике было потрачено 3 минуты 15 секунд, что соответствует 3,25 минуты. Либо же это, если перевести в часы, будет вот такое число. 2 кВт умножаем на это число, получаем 0,11 кВт-час. Первая зона это до 100 кВт потребления. Сколько мы потребили? 0,11. Числитель, знаменатель это тарифы в этой зоне. 1 марта, 1 сентября. И, соответственно, получаем цену за литр закипания 6 копеек и 8 копеек. Так само идет во второй зоне. Вот. При такой-то цене стоимость уже будет намного выше. И третья зона, это свыше 600 кВт, если вы потребляете. То цена за электричество будет, соответственно, выше. Вот она указана. И, соответственно, и цена, конечно, тоже поднимется. А теперь обратим внимание на газ. В алюминиевой кастрюле мы потребили 45 литров. Переводим в метры кубические, это будет вот такое число. Делим на 2, так как было 2 литра. И умножаем на цену на газ. Получается, стоимость закипания 1 литра соответствует 15 копеек. В нержавейке нам обошлось закипание в 16 копеек. Сравним теперь с электричеством. Будет ясно, что вот только по второй сетке от 100 до 600 кВт выгодно пользоваться электричеством. Если же вы потребляете среднемесячно выше, то выгоднее пользоваться газом, если у вас установлен счетчик на газ. Делайте выводы, решать вам. Эксперимент произвели, расчеты я вам рассказал. Пишите комментарии, буду рад.